Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео из рубрики «Будни риэлтора», я с покупателем, мы смотрим квартиры в бюджете 20 миллионов. И в первую очередь хочу показать квартиру, которая снова появилась в продаже, она находится прямо возле зимнего театра, 100 с лишним метров, цена подарок судьбы, будет много еще интересного, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Квартира со своим отдельным входом. Ну, знаете, как частный дом получается, да? И вот так сам дом выглядит. Заходим в квартиру. Здесь такой вот общий тамбур. Двухконтурный газовый котел. Видеодомофон. Так, теплый валуй, правда, не помню. Есть или нет? Да, скорее всего, есть. Значит, санузел прям такой внушительных размеров. Тут ванна. Стиральная машинка. Это еще стиральная машинка. Душевая кабина. Большой кондиционер. Общая площадь, прям с небольшим метром. По-моему, 101. Это первая спальня. Ну да, есть моменты. То есть, вида из окон нет. Ну просто нет вида. То есть тут и тут, кстати, никто не хочет, чтобы вы понимали. Вот, ну и нет такого чувства, что окна в окна. Но здесь тоже никто не ходит. Ну здесь и цена, друзья. Здесь цена просто подарок. Район золотого треугольника. Так, сейчас, значит, это вторая спальня. Окна нет. Есть только фальш цвет такой вот в этом, на дверях. И кухня, совмещенная с гостиной. Большая, с камином. Здесь тоже нет такого, что окна в окна, да? Там просто лестница нежилого дома, нежилого помещения, да. И камин. Двигаемся дальше. Следующую квартиру будем смотреть на «Мамайке» в пяти минутах пешком до моря, 52 метра. Ценник ее был что-то около 16 миллионов. Квартиру уже посмотрели. Теперь очередь ваша. Ваша очередь. смотреть общая площадь 52 метра. Здесь уже вот шкаф просится. какая прихожая. Бесполезный, конечно, коридор. Значит, 52 метра общая площадь, абсолютно новый ремонт. Никто не жил, вот очевидно, Первая спальня. Небольшая, но тем не менее. Под детскую можно, да? До буквально пять минут пешком. Это кухня, совмещенная с гостиной, двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные платежи будут минимальные. Этот столб легко обыгрывается. Если вы спросите, как, я вам скину фотографии, и вы все поймете. Никаких проблем с этим столбом не будет. Барная стойка и так далее, в общем, все обыгрывается. Давайте еще вот так покажу. И спальня. Вторая. Повторюсь, общая площадь 52 метра. Новый ценник 18 миллионов. Ну, в подъезде все чисто, аккуратно. Следующая квартира будет на улице Вишневая. Хорошие дома, их называют Панинскими. Будет 78 метров, прям по хорошей такой цене. Дворик такой закрытый. Вот, у меня на канале есть видеообзор по этим домам. Вот, ловите следующий. Оте, привет! Следующая квартира у нас 78 метров. Ну, такая как бы требующая ремонта. А, полноценная трешка. Раздельный санузел. Это первая спальня. С таким видом. Извините, если ну, какой-то бардак, потому что квартира живая, люди живут, как бы, ну это нормально. Значит, еще одна спальня. Тоже с балконом, с таким же видом. Повторюсь, общая площадь 78 метров. Так. Ага. Такой большой зал. меня зато цена, просто цена, подарок 78 метров. Статус-квартира, монолитный дом. А, это проходной балкон. Смотрите, то есть мы заходим. Вид в обратную сторону. В сторону парка. У меня есть видео. Наверное, вставлю кадры с этого парка. И кухня. А, включите, пожалуйста. Вот, вот Вот, вот и кухня. Кухня. Короче, общая площадь, друзья, 78 метров. Такой вид с общего балкона. Такая а спортивная и детская площадка. Вставлю кадры со своего видеоархива по данному жилому комплексу. Ну, реально хорошие дома. Лавочка вот есть. Беседочка. Такая площадка для детей. Значит, следующая квартира у нас идет 40 метров плюс терраса. Ну прям здесь ну, офигенная квартира за счет террасы. Вот здесь стеночка будет. Вот она терраса. В общем, есть полный видеообзор по квартирам в этом доме с террасой. Ми, с террасами. И вот эту еще посмотрели, вот она понравилась. Она получается 67 метров по документам и плюс терраса. Ну полноценная прямо двушка. Здесь смотрите какая терраса, что из нее можно сделать. Просто бомба. Вообще. Ну соседи вот так себе сделали они это все выдвинули но это все можно превратить в такую красоту цена тоже хорошая посмотрите полный видеообзор так следующий смотрим 110 метров в жилом комплексе анна это душевая кабина территория закрытая под каждым домом подземная парковка бассейн сейчас чистенький круглый год можете купаться с бассейном видно море но не сегодня Будем квартиру смотреть. Вот в этом доме на первом этаже спортзал, где я занимаюсь йогой. Почти квартира будет с видом на море. Советую посмотреть полный обзор этой квартиры, потому что цена подарок на нее цены не поднимают. Это гардеробная, первая спальня. Вид будет прямой на море, с двух спален обычный вид. Ну как и должно быть спальни, не жарко, никто под окнами не ходит. В бассейне не купается и все такое. Вторая спальня. Ну, показывать особо тут нечего. По крайней мере, ремонт делать не глобальный. Обои можно переклеить, не ламинат перестелить. Я бы вот этот санузел, например, пристроил бы вот к этой спальне. Это второй санузел. душевой кабиной, соответственно, переделал бы, сделал ванну. Но у каждого свои... Потребности. да и смотрите какая огромная кухня-гостиная с потрясающим видом на море жалко сегодня погода нелетная но море здесь как на ладони поверьте вон он бассейн территория закрытая в общем кому интересно смотрите полный обзор хотели посмотреть такой таунхаус вот со своим отдельным входом со своей придомовой территории но возникли проблемы с ключами сейчас ставлю фотографии в общем это то ли Светлана у нас, то ли Соболевка. Так, походу, не могу сообразить по границам. Походу, Соболевка. Друзья, поддержите, пожалуйста, данное видео лайком. Ведь это совсем не сложно. Давайте. И потом я сразу начну озвучивать цены. если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик. Там надо галочку поставить, чтобы приходили уведомления о каждом выпуске. Таким образом, вы не пропустите ничего. Интересного. Также много любопытного в соцсетях. тоже, пожалуйста, подпишитесь. Итак, первая квартира была возле Зимнего театра. Площадь 100 с небольшим метров. Ценник всего 20,5 миллионов. Статус апартамента, то есть без прописки. Вторая квартира была на Мамайке. 52 метра. Старая цена 16 миллионов. Новая 18. Но я уверен, что застройщик все-таки подвинется. И еще одну квартиру я не показал. Она 44 метра, полноценная полуторка, тоже с новым ремонтом. Я думаю, за 14 миллионов ее отдадут. Значит, третья квартира была в Панинском доме. Он, В принципе, у всех на слуху, кто занимается недвижимостью. То есть, Михаил Макаренко, улица Вишневая, 78 метров, цена 15 миллионов. Потом мы смотрели квартиры в жилом комплексе почаров маяк Кстати, ценники там начинаются от 6 миллионов 950 тысяч. Это за 39, почти за 40 квадратных метров. Там же есть 60, почти 62 метра за 12 миллионов. Есть вот эта квартира, которую я вам показал, 44 метра плюс терраса. Ее стоимость 16,300. Там общая площадь получается почти 80 метров. Не почти а 80. Потом та квартира, которая 67 метров, плюс терраса, в общей сложности, она, по-моему, около 130 квадратов получается. Ее цена 23 миллиона. И есть еще угловая квартира, 70 метров, тоже терраса такая же огромная, 24 с небольшим миллионом. А лучше посмотрите полный видеообзор, ссылка там где-то где была даже. И шестой вариант у нас был таунхаус 100 квадратных метров. То есть первый этаж, там спальня, кухня, гостиная, санузел. На втором этаже три спальни. В общем, стоимость 16 миллионов. И еще одна квартира не вошла в кадр. Сейчас ставим фотографии. Квартира в микрорайоне Приморья. 65 метров с потрясающим видом на море. Очень хороший дом, бизнес-класса с панорамными окнами. До моря действует пешком. Там же тропа Тель-Кур. А цена 19,5 миллионов. И еще, друзья, есть просто уникальное предложение. Кто ищет хороший земельный участок, на котором можно построить коттеджный поселок, пожалуйста, не затягивайте, звоните, пишите. Есть 30 соток всего лишь за 8 миллионов. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал ВОК Стрит. До новых видео. Пока.